всем привет в этом видео мы рассмотрим две простейшие схемы детектора высокочастотного поля или как еще на его называют волномер первая схема состоит из двух обычных высокочастотных диодов и обычного светодиода можно использовать высокочастотные диоды советского производства как вот этот так и современные выглядят вот таким образом Первая схема самая простая, отличается от второй чувствительностью. Она менее чувствительна и более пригодна для измерения мощности, например, радиопередатчика. Но это зависит также от используемого, от применяемого светодиода в схеме. Подключается следующим образом: высокочастотный диод. Последовательно соединяется со светодиодом и последовательно соединяется со вторым высокочастотным диодом. Между катодом и анодом высокочастотных диодов точка соединения является антенной. То есть все очень просто. Вот так это выглядит на макетной плате данный детектор у меня в руках это две схемы в одном соединены в общую антенну то есть он работает одновременно и первая схема и вторая вторая схема капельку сложнее лучше всего такую схему делать из вот таких головок от старых советских магнитофонов вообще пригодные. Любые стрелочные приборы. Конденсатор на 10 нанофарад подключенный между плюсом и минусом. Резистор 3,3 килоома любой мощности от минуса катоду высокочастотного диода. Ну и анод высокочастотного диода подключен к плюсу измерительной головки. Точка соединения резистора и катода высокочастотного диода у нас является антенной. В качестве антенны можно припаять вот такую медную жилу диаметром 0,5, 1 миллиметр, примерно 10-15 сантиметров. Это обмоточный провод трансформатора. Применений данному прибору масса. Чтобы протестировать и показать работоспособность первой схемы, но я испытывал данную схему первую. В моем случае это SMD светодиод 50. 50. при мощности передатчика в 10 ватт и при прислюненная антенне к контейне вплотную данный светодиод горит примерно в треть своей мощности но я думаю если применить обычный светодиод то схема будет гораздо чувствительнее но мне это не нужно так как специально изготовив вот такие две схемы в одну, я получил более расширенный диапазон измерений, то есть от сверхчувствительного до до мощного. То есть с этим прибором можно диагностировать сигнал передатчика от 0 до примерно 20 ватт. Многие из вас спросят, а как же проверить данный прибор, если нет никакого под рукой радиопередатчика или источника высокочастотного поля? На самом деле есть сейчас в каждом доме обычный импульсный блок питания. И данным прибором вполне можно определить, качество выходного фильтра импульсного источника питания что мы сейчас и сделаем если поднести прибор к клемме аккумулятора то стрелка прибора практически не отклоняется это плюсовая клемма вот минусовая сейчас перед вами лабораторный блок питания который собрал я совсем недавно и выходной фильтр там не совсем качественные теперь давайте посмотрим что у нас здесь на выходе вот мы видим как отклоняется стрелка если прикоснуться к выходу антенны вот он пальцем то можно очень точно замерять параметры шумов можно прикасаться как к плюсу так и минусу измерительной головки почти двоечка а теперь то же самое на аккумуляторе плюсовая клемма то есть ток абсолютно чистый никаких шумов давайте включим зарядного устройства которое находится рядом как мы видим этот показатель намного меньше так как там установлен довольно качественный фильтр ну и соответственно таким образом можно проверить и сам прибор и качество любого импульсного источника питания будь то блок питания зарядного устройства заряд зарядки для мобильных телефонов и так далее спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайк пока